Шаг 4. Подготовьте матрицу контента. О чем будет ваш контент? Кому он будет полезен? Кто будет в этом контенте заинтересован? Говорите ли вы с желанием создавать такой контент? Ответив на эти вопросы, вы сможете создавать тот контент, который будет вдохновлять и вас, и людей, для которых вы это дело делаете.